Так, ребята, всем привет, с вами Dark King и, короче, меня давно не было, я, возможно, что-то забыл и всякое такое. Но, короче, это будет видео о том, то, что я увидел вроде бы баг в Ultimate Custom Knight. Я не знаю, как это случилось, это была запись со стрима и поэтому это было вот так. Поэтому смотрите и наслаждайтесь. Не, серьезно. Как? Ладно, давайте снова. Вот я надеюсь, то, что эта фигня не появится. Да что это? Ч ⁇ это? Что это за фигня? что сейчас было я не понял это что баг кто знает это баг я надеюсь что это просто баг и все Где я? Что это за локации? Я... Видимо, я сломал игру. Бывает. Бывает. Ну, серьезно, ну что это такое? Как? Мне кажется, такого бога не было никогда ни у кого. Потому что это... этого не было в этой игре. Если честно, то это мне очень сильно фартануло. Потому что этот Бонни. Ну не Бонни, ну, короче, баллон бой. Он встречается только в 50 на 20. Я не понял, как он появился у меня. Но он не должен был у меня появляться. Поэтому вот так. Ну ладно, с вами был Дарк Кинг. Всем удачи и всем пока.